Эгрегора нематериальные, бездуховные, информационные образования, которые занимаются тем, что упорядочивают существующую реальность по какому-то определенному закону. Закон этот устанавливается не человеком, закон тут устанавливается более высокими силами, более высшими силами для достижения каких-то определенных целей. Эгрегоры никогда не будут заботиться о человеке. Его основная задача это направить время человека в определенное русло, в какую-то сторону будущего, частично взяв это время себе, потому что им же тоже надо что-то кушать, да, энергии там маловато, питаются они тем, что вырабатывает тело каузальное, то есть время. А время у нас, как правило, связано с переживанием эмоций, поэтому эгрегоры, забирая время человека, заставляют его в этом процессе переживать большое количество эмоций. Это вам на будущее, для понимания то, Та сфера жизни, куда вы отдаете максимум эмоций, это та сфера жизни, куда вы отдаете максимум времени. А это значит это тот эгрегор, который курирует вашу жизнь. Запомните это. Мы к этому вернемся через несколько дней после того, как проделаем основную работу. Ценности человека находятся на уровне бухгалтерского. Цели человека находятся на уровне ментального. Логика подсказывает, что в свободном сознании цели полагания человека должны быть направлены на поддержание и укрепление реализации собственных ценностей. Так или нет? Логика подсказывает, что да. Но вот, к величайшему сожалению, этот процесс происходит не всегда. Почему? Во-первых, потому что ценности никогда не бывают индивидуальными, они всегда общие. Даже если у тебя, ах, какая уникальная ценность, есть в этом мире хотя бы один человек, обладающий точно такой же, значит, она уже не уникальна. Второе. В промежутке между будхиальным и ментальным телом находится тело каузальное. В вашем сознании это тело цепочки причинно-следственных связей и тело выработки времени, потому что через эту структуру мы вырабатываем время и формируем в себе долгосрочную память. А с точки зрения мира... Это событийное поле. И событийное поле делается именно эгрегориальной, эгрегориальной структурой. Значит, соответственно, мы можем приложить собственные цели только к уже имеющемуся социальному и событийному полю, А оно сделано эгрегором. Оно сделано не для вас, оно сделано для себя. Если вы совпали, ваша цель с событием, вы получаете удачу. Да, то есть быстрое достижение цели. Если вы не совпали, вы получаете и неудачу. Логика подсказывает, что если у нас есть цели, которые никак не могут реализоваться, то причину, пожалуй, следует искать в том, чтобы целеполагание ну, никак не может совпасть с событийным полем. То есть я чего-то хочу, но события не складываются. Ни год не складываются, два не складываются, три не складываются, 15 лет не складываются. А все почему? Потому что... Грегориальное поле совершенно не заинтересовано в том, чтобы проставлять события лично для тебя. Но закон говорит, если в ментальном теле человека образовалась некая цель, она образовалась не просто так. Тому есть причина. Либо с менталом откуда-то взяли что такое возможно, и нам захотелось того же самого, либо это какая-то внутренняя потребность, которая выплеснулась в ментальное поле именно в такую мысль, в такую, в такую потребность. Просто цель отличается от желания, потому что желание, оно просто есть, переживание какого-то состояния, а цель требует определенных действий. И когда цель в ментальном теле сформировалась, она говорит, а вот чего-то у меня нет методов, я не очень знаю, как эти методы достичь. Ментальное тело обращается к каузальному, и все методы записаны там, в виде собственного опыта. А опыт говорит, у меня тоже нет методов. Можно сходить за чужим, можно ждать, как пока появится, но ждать, пока появится, это как раз и ждать тех самых благоприятных обстоятельств, которые у тебя, возможно, никогда не возникнут по одной простой причине. Та эгрегориальная система, которая курирует, лично тебя не может, не способна или не заинтересована в создании вот таких вот предпосылок, где ты можешь взять этот опыт и сформировать в себе новую цепочку причинно-следственных связей. Но опять же логика подсказывает, что если твой эгрегор не может, наверняка какой-то может, значит, может просто поменять эгрегор. А поменять эгрегора не так просто, потому что надо поменять убеждения. Ибо с эгрегором мы соединяемся через сферу убеждений. Если у тебя есть убеждение, например, которое выражаются фразой, в ментале, проецируется, где родился, там и сгодился, и ты очень крепко привязан к эгрегору своей, своей собственной родины, своей собственной, своей собственной страны, а событийное поле, то, которое тебе надо, разволащивается где-нибудь в Боливии то, скорее всего, у тебя не будет шансов его взять, просто не будет шансов, потому что убеждение не позволит тебе даже помыслить о том, что за этим опытом надо поехать куда-нибудь. Лучше 15 лет подождать, то есть отдать 15 лет времени на эгрегор, и тогда, возможно, он на этой базе чего-нибудь тебе очень суррогатное очень такое подобное, да, совершенно не соответствующее этому опыту, который тебе надо, но внешне вроде бы похоже, он тебе что-нибудь и создаст. Но вряд ли причиной нереализации целей может быть в том, что эгрегориальная система, с которой ты связан, не может, не способна, не хочет или не имеет права создавать для тебя событийное поле того уровня, которое тебе нужно. Ну, например, ты связан только с эгрегором своей семьи. Твои, все твои интересы, все время оно отдается только в семью, только в род, только в мужа, только в детей. Это очень маленькая эгрегориальная структура, очень маленькая. Иерархия эгрегоров тоже есть, и я вам тоже о ней расскажу. Она, пожалуй, сейчас самая слабейшая. Когда-то была сильнейшая, вот кто читал мою книгу По силе рода, тот знает, да, там вот эта эгрегориальная система, как она трансформировалась со временем, она указана. Когда-то это был действительно очень мощный слой, и все остальные эгрегоры служили эгрегором родов и семей. но с течением времени да, все изменилось, эгрегор рода и семьи стал, стал слугой всех, кого только возможно. Соответственно, если ты только включен в свою семью, то событийное поле, которое может возникнуть, оно может возникнуть только в рамках веренной твоим заботам территории, то есть кухни. Вот если на кухне что-нибудь случится, то это твое событие, да? вы в комнате. Да? Но за пределами твоей квартиры это уже не случится, потому что там уже чужая территория, и там уже другие эгрегориальные системы, с которыми, возможно, твой не может договориться о совместном создании событийного поля. Поэтому ждать события, что, например, у тебя там, тебе, тебе, там, миллион долларов ты выиграешь в лотерею, да, забыв купить лотерейный билет, может, можно сколь угодно долго. Вот, по одной простой причине, ты не вступил в контакт с системой, которая способна организовать таким образом событийный ряд, чтобы у тебя получилось то, что ты хочешь. Ну не, не вступил. Значит, надо найти механизмы, чтобы вступить. Это первая задача, которую ставим себе при вопросе, как реализовывать цели. Но это еще не все. Дело в том, что в сознании человека любая цель очень крепко связана с поддерживающей ее ценностью. Ценности в будхиальном теле это константы. Они, как правило, не изменяются. Только если мы не прикасаемся к ним либо магически, либо на жутком жизненном стрессе. Вот когда что-то происходит такое, что перетрясает, вот это самое время для пересмотра ценностей. Как правило, люди от этого состояния бегут, и ценности и убеждения это последнее, к чему они прикоснутся. Магически это естественно, да, мы должны трансформировать свои ценности и убеждения, изменяя их под совершенно другие задачи. Таким образом, какая-то ценность, определенная ценность, у вас сознание, являясь доминантной и главной, не поощряет формирование подобных целей. Она их просто запирает. Она говорит, я запрещаю давать энергию, желание на эту цель. Вот запрещаю, и вроде бы и хочется, но как только начинаешь как-то вот хотеть более интенсивно, чем раньше, энергия начинает как куда-то утекать, а куда она утекает? На определенные события сразу что-то складывается такое, что тебе уже не до этой цели. Так, так. Обычно все так и происходит. И если вы внимательны по отношению к собственной жизни, то подобную закономерность вы можете отследить. Да, так бывает, очень сильно бывает. Как уже было сказано, гудхиальное тело это последнее, что сознание позволяет пересмотреть. И нам оно не даст естественным путем подняться на свой собственный уровень, просто запретить. Поэтому наша с вами будет задача его немножечко обмануть. Я думаю, здесь вы понимаете, что это в наших целях. Обмануть нам также придется и подсознание, которое сковывает и сдерживает всю эту конструкцию. Тем, что называется несдвигаемая метка. то, знаком с техниками второго курса, знает, что это законсервированная энергия, очень плотная, которая является как бы аккумуляторной батарейкой для поддержания вот этой вот программы. Убеждение, запрещение цели и энергия на поддержание этой программы. В промежутке всего этого состоит музальное поле, как раз оно и является тем самым пространством, куда нас обязательно отнесет с каким-нибудь событийным рядом, если вдруг мы попробуем энергию сюда подать из другого источника. Тут же оно активируется, это такой стопор. Значит, Нам надо с вами эту конструкцию разобрать. Разбирается она различными путями, на основном курсе мы это делаем медленно, печально, нейтралирующий для себя, то есть мы вычищаем астральные мерки, Инструкции, работаем с кармическими цепочками, после этого помолясь, подходим вот к этой будхиальной структуре и говорим, ты кто такая, ты откуда взялась в моей голове? Но это можно сделать только лишь после того, как вот весь этот путь пройден. А он долг, он долг, коллеги. Но зато менее травмирован. Но есть еще один путь. Путь, который мы сегодня с вами, по крайней мере, попробуем запустить в сознание, и если вы почувствуете, что это ваш инструмент, вы его доведете в своей жизни до совершенства. А именно это временно заблокировать, скажем так, да? временно заблокировать астральное тело и построить обходной путь таким образом, чтобы вот, это вот сигнал, сигнальная безопасность не сработала. Мы постараемся ее обойти по кругу, так чтобы даже иконки не задеть. Но всякое, что называется, бывает. Да, иногда мы двигаемся в пространство собственного астрала, как слон в посудной лавке. Иногда можем чего-нибудь и задеть. Если мы заденем, будет состояние то самое астральное, о котором мы с вами неоднократно уже говорили на наших занятиях, как реагирует подсознание, чтобы ничего не делать. Сначала лень, то есть она будет проявляться в виде не хочу ничего делать, вообще жарко. Скучно, ничего не понятно, да? пойду я домой лучше. Да? Если это не помогает, и все равно воля за шкирку будет сидеть, куда пошел, сидеть, сейчас все поймем, подожди немножко, мне да? не жарко вовсе, так тепло. После этого начинается, естественно, следующая реакция, это агрессия. То есть после этого, если лень не помогла, начинаем агрессивничать. То есть все вокруг виноваты. Прежде всего я, я сам их на себя, на окружающих, то, о чем я уже говорила. Если и это пересилить, если и это затоптать, то следом начинается физическое недомогание. То есть это последний аргумент, который включает подсознание, который говорит, ты что, меня не слышишь, я же тебе говорю, не трожь эту капу. Не трошь оставь а все как есть. И если и это преодолеть, то тут он говорит, что я сделала все, что могла, больше от меня ничего не зависит. Следовательно, если мы с вами по контуру обойдем, то всех этих эффектов в принципе, мы можем избежать, но может и за денег. Да? Поэтому если будут вот эти три реакции, не удивляйтесь, это, это просто планово, это так, так работает система сигнальной безопасности. Так вот наша с вами будет задача вторым методом постараться обмануть. Всю эту структуру, что называется, обойти по краю и раскрыть для себя связь между целями и ценностями. На первом этапе ставим перед собой задачу выяснить, какие ценности поддерживают наши цели и как это проявляется в нашей жизни очень простая задача, достаточно такая щадящая, но из этой работы, которую мы с вами сделаем, мы извлечем огромнейшее количество материала для анализа. А вот этот материал как раз нам и нужен для того, чтобы написать себе новую программную успешность. И писать мы ее будем из того, что есть внутри сознания. Просто мы этот конструктор Лего перекомпонуем немножко по-другому. А чтобы это сделать, надо убрать инструкцию, которая нам описывает, как это нужно сделать. Потому что есть много других инструкций.